Здравствуйте, с вами Александр. Нахожусь в Зеленоградске. Сейчас пройду к морю. Есть такую красивую дорожку сделали. Отель прямо на берегу моря. Можно прямо сидеть, есть. Сразу вот, сразу море. Смотрите, люди прячутся от ветра. На самом деле у нас холодно, около 20 градусов, и ветрено, в последнее время вообще с погодой не везет. Там тоже люди прячутся от ветра. Здесь есть такие места, называются сковородки. Они находятся в другой части Зиноградска, ближе к Курске-косе. Как водичка? Отличная. Отлично? Отлично. Водичка теплая, значит. Это уже радует. Ну, народ загорает. Но сегодня еще более-менее денечек, потому что было похолоднее. Я пройду к морю. немного народу, видимо все таки вода прохладная. Да не, нормальная, вода теплая. Города 120 наверняка есть. Если от ветра вы так спрятаться, то в принципе отдыхать можно. Вот иду сейчас в футболке и я вам скажу не жарко. Люди, видите, укутались. Потому что прохладно. А если еще вылезти из воды, то вот действительно будет холодно. Какое-то тимон нанесло. Народа, в принципе, немного. Вот можно спокойно отдыхать. Так что можете смело ехать в Калининград. И если что, можно будет загорать на сковородках. Сковородки покажу в следующем видео. Всем пока. С вами был Александр. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки. Вам это не трудно, а мне приятно.